Что значит прожить эмоцию? Проживать эмоции очень важно, потому что непрожитые эмоции в течение длительного времени могут перерастать в какие-то заболевания. И очень важно понимать, что значит прожить эмоцию. И здесь три этапа. Во-первых, принять ситуацию, понять, что она случилась, эта ситуация, осознать то чувство, которое вызвала данная ситуация, да, и принять эффективное решение. Эффективное решение – это значит, как я сохраню, что мне нужно сделать, чтобы сохранить спокойствие в душе и продолжать быть счастливым, как я буду продолжать делать себя счастливым. Проживание эмоций напрямую связано с ответственностью за свои чувства, за свою жизнь, с умением ответственно принимать решения. И ситуации здесь могут быть разные. Да? Какая-то ситуация может быть не очень. Ну, быстро решаться, да, за короткое время буквально стоит сказать человеку, что мне так не нравится, да, давай по-другому. Бывает такая, когда избавление от эмоций требует длительного времени. Это, конечно же, горе от утраты близкого человека, расставания, разводы и так далее. При этом процессе, конечно же, нужно время, чтобы эмоция была прожита. Итак, давайте разбираться на примерах. Например, вы наемный работник, да, и вам не нравится, как с вами общается ваш начальник. Он вам грубит, резко оскорбляет, заставляет, кричит на вас, и вы чувствуете себя неценным сотрудником. И, конечно же, тут есть варианты. Не прожить эмоцию, это значит, мне не нравится, но я ничего не делаю, я молчу. И если человек действительно продолжает это хавать, ему не нравится чувство, чувство злости, как бы он в себе подавляет, да, то неудивительно, что потом у человеку гастриты, панкреатиты, желчекаменная болезнь и так далее. Что значит в данном случае прожить эмоцию? Это, как я говорила, понять Принять ситуацию, да, начальник уже себя так вел со мной, повел только что, или так, ну, там неделю назад и так далее. Вот сейчас он так поступил. Итак, вам в этой ситуации нужно принять какое-то решение, осознать свою эмоцию, да, что именно мне неприятно. Мне неприятно, как со мной разговаривают, как ко мне относятся. Соответственно, чтобы прожить эту эмоцию, нужно принять решение такое, чтобы на душе было спокойно, и вы были счастливы. То есть соблюсти личные границы, оберегать свои личные границы. Соответственно, такой сотрудник говорит своему начальнику, «Здравствуйте, я…» Хотела с вами поговорить, что когда со мной так обращаются, я чувствую, что меня не уважают и не ценят. Соответственно, я злюсь, потому что я считаю себя ценным сотрудником. Я здесь работаю, мы с вами партнеры, мы оба стараемся на благо друг друга, да, и… Мне хочется уважительного отношения к себе. Я бы хотел вас попросить больше в таком тоне и такими словами со мной не разговаривать, если это возможно. Начальник, конечно же, может послушать вас, а может продолжать делать так же, как раньше. И далее проживание данной эмоции ⁇ это сделать выбор. То есть найти новую работу, где ко мне будут хорошо относиться, да, либо там открыть свое собственное дело или как самозанятый устроиться. Да? Ну, в общем, принять решение, чтобы все-таки самому, чтобы вам было комфортно, чтобы вы больше этой злости не испытывали. Потому что все эти чувства нам всегда сигнализируют о том, что что-то нужно изменить. Другое дело, когда вы, например, расстались со своим партнером, да, и что значит прожить эмоции расставания? Все зависит от того, какой вывод вы сделали после расставания. Вывод делать очень важно, да, потому что большинство людей делают вывод Я плохой, я недостоин, я больше не буду вообще строить отношения, да там, мужчины или женщины опасны, они причиняют боль, да, либо я недостоин. То есть тут есть варианты, они начинаются, начинают заниматься либо самобичеванием, я недостаточно хорош, либо приписывать противоположному полу вся, всякий груз негативных качеств, да, типа все козлы или все женщины сволочи, все суки, я отказываюсь делать для них что-то хорошее. Но вопрос... Проживание или это эмоции после такого вывода? Такой вывод ну, не делает вас счастливым. Соответственно, тоже могут быть какие-то э, психологические проблемы, да, если вы сделали вывод, который не делает вас счастливым. И э, в дальнейшем вызывать какие-то психосоматические заболевания. Вывод должен быть обязательно такой, чтобы соблюдались законы мироздания и обязательно этот вывод делает вас счастливым. Например, если вы расстались, если вас бросили в отношениях, да, спросить себя: все ли я сделал для того, чтобы сохранить эти отношения? Все ли я давал своим партнерам? Все Все ли я сделал от меня зависящее? Если вы сомневаетесь, что дали все сделать выводы по поводу, что мне нужно делать по-другому, чтобы следующие мои отношения не развалились, дать себе обещание буду продолжать делать себя счастливым человеком, понять свою роль в отношениях, да и если вы женщина, то понять свою женскую роль в отношениях И в последующем, когда вы вступаете в отношения Быть на своей роли и выполнять свои женские функции Если вы мужчина, то выполнять, быть на своем мужском месте Выполнять свои мужские функции Соблюдать личные границы, озвучивать свою, свои потребности Ну и женщины тоже вот. И ни в коем случае не приписывать себе, как я неудачник, я недостоин и так далее, это не проживание эмоций. Проживание эмоций ⁇ это как я буду делать себя счастливым. Как проживаются эмоции в горе, когда вы утратили близкого человека, погиб, умер и так далее. Опять же, принять ситуацию, понять, что она случилась, что вы не можете ее изменить. Большинство людей не могут принять тот факт, да, что потеряли близкого человека, замыкаются в себе и годами находятся в трауре, борются с реальностью, да, так как не должно было произойти ненавидеть этот мир, ненавидеть эту жизнь это тоже ведет к психосоматическим заболеваниям и психологическим проблемам. Поэтому все ситуации, которые случаются, они для того, чтобы как я буду делать себя счастливым дальше. И для того, чтобы пережить <coughs> утрату близкого человека, во-первых, нужно принять ситуацию. Вывод тут какой сделаешь? Но ну, все мы отдельны, и ничто ни вокруг э, не зависит от нас. Если так случилось, мне необходимо принять эту ситуацию и решить, как я дальше буду себя делать счастливым. Конечно же, человек, которого э, вы потеряли, это давал вам какие-то чувства, эмоции. Собственно, мы страдаем, когда умирают близкие люди, потому что мы утрачиваем способность чувствовать то, что чувствовали рядом с этими людьми. И здесь принцип отдельности вам во спасение. Открою вам секрет, что эти же чувства вы можете испытывать рядом с другими людьми, но либо несколько похожие. То есть любить мы можем... Ни одного человека мы можем окружать себя множеством людей которых мы любим И в таком случае дать себе обещание что какое-то время я сейчас погорю, и восстановлюсь но через какое-то время я обязательно буду делать то-то то-то я продолжу дарить счастье любовь свое тепло людям которых я люблю и если у меня их нет я их обязательно найду В Библии же написано «Не сотвори себе кумира». Это как раз таки о том, что единственный Бог ваш – это вы сами, и только вы сами можете сделать себя счастливыми, находя тех людей, те вещи, те места, те занятия, которые вы любите. И если вы утратили одного человека, это не значит, что вы всю жизнь теперь будете страдать без него. Просто нужно пообещать себе, что вы будете продолжать жить и делать себя счастливым. И проживание эмоций напрямую связано с самоценностью, с ответственностью за свою жизнь. Напрямую связано. То есть человек, который не знает свои ценности, не слышит своих чувств, своих потребностей, не осознает своих чувств, ему сложно проживать свои эмоции эффективно, сохранять внутри себя покой и счастье. Сложно понимать, куда он идет. И работая врачом, я часто встречала людей в возрасте, которые говорили, ну а что поделаешь? Куча болячек, возраст, все дела, старость не в радость и так далее. Все считают, что старость неизбежно связана с болезнями. Но как раз таки все болезни ⁇ это груз непрожитых эмоций. Поэтому следите за своим внутренним миром. Проживайте эмоции правильно, делайте правильные выводы и вы обеспечите себе здоровую старость.